До начала стрима происходит такой фейл у меня на канале такого не было просто никогда youtube мне пишет что кодер не передает изображение на youtube то есть стрим я проводить не могу Ой, вы бы видели мою реакцию тогда я сразу же кинулся писать story вконтакте и уже подумал, что стрима не будет, стрима не будет, ничего не состоится, но я нашел выход. Все сделал, и сейчас все хорошо. Мы сидим с вами на стриме. Никто не приходит, никто не пишет в чатике. Ребята, побольше пишите своих вопросов, пока что ни одного, на который я обязательно отвечу, что у нас там с э, трансляцией. Все хорошо. Все просто замечательно. Какой к нам пришел на стрим. Иностранец. Угу. Какой-то иностранный канал, то ли арабский, то ли какой-то еще. Никто не поймет. Я не знаю арабского. Я знаю русский. Я говорю на русском, в школе учу английский, но еще дополнительно, когда я свободное время, пытаюсь учить французский. Вот, кстати, довольно-таки интересный язык. И самое это главное, его очень легко учить. Я пытался начать учить китайский, но это... Это очень сложно, ребят, проще говоря. О, мой подписчик очень старый пишет, оцени канал. Напиши обязательно в чат, как правильно читается название твоего канала. Напиши транскрипцию по-русски. Просто я всегда, когда захожу, не понимаю, как почитать NZ Edition TV или как это вообще трейлер канала в честь тысячи подписчиков. О, кстати, вот это вот видео я не видел. А, очень плохой интернет. Подожди. Остановись. Включим звук чуть-чуть. Как я понимаю, это кадры из твоих видео, но вот эта вот тысяча как-то не к месту здесь добавлена. Лучше сделать ее на весь экран и чтобы на фоне менялись вот эти изображения. Но как по мне, было бы очень хорошо. Это лично мое мнение. Решать, конечно же, тебе. О, у тебя тоже поехала шапка. Брат ты мой, в общем, там внизу где-то находится текст, как называется канал, и шапка съехала вниз, прямо как и у меня, да. давайте я вам сейчас покажу, временно скрою экран, перейду на свой канал, и посмотрим, может, все уже исправлено. тоже съехала как-то странно в целом мне твой канал нравится ну, неплохой такой как я понял у тебя самая главная тематика это распаковка товаров с алиэкспресса ну и многое другое у тебя тоже такая широкая тематика как и у моего канала все говорят что чтобы добиться успехов на ютубе нужно выбрать определенную тематику НЗ Edition ТВ или НЗ. Понятно. А как это оно слетело? Это очередной баг Ютуба. Да, это похоже баг на Ютубе. Если кто-то следит за моими историями, то знает, что примерно где-то два дня назад, если я не ошибаюсь, я выложил э, видео «Эффект дисперсии». Вот сейчас я его даже вам покажу. Сижу такой, пью чаек, смотрю на количество просмотров. Оно сначала было, ну, спустя где-то полчаса, 15 просмотров. Это, ну, обычная цифра на моем канале, как обычно, как всегда. Но дальше я обновляю страницу, и у меня прям за секунду набралось 80 просмотров. Я обновил еще раз 120 просмотров, 150 просмотров, 190 просмотров. Это буквально вот за полминуты. Это очередной пак Ютуба, с Ютуба Светились счетчики И у меня уже два дня Как висит вот эта цифра, 190 просмотров И я думаю, когда же Количество перевалится 190, и они Наконец-таки начнут считаться Потому что я не могу посмотреть статистику Моего канала нигде Я открываю аналитику Я открываю видальки Но он показывает 0 просмотров Мол, тогда я набрал Сто просмотров, и больше они не считаются. Мистические истории. Так, что у нас со стримом? Так, что это? Где пропадает мой модератор? Это я. М -м, в смысле, это ты? Что ты хотел этим сказать? никто не приходит. О, Шарп Фокс э, пишет. Оцени. Давай, конечно же, оценим твой канал. Надеюсь, там что-нибудь новенькое. Ну, шапка у тебя тоже слетела. Жаль, я плохо выбрал. Время стрима как раз у всех баг, слетевшие шапки. О, давайте посмотрим, что с Шапками популярных каналов Они также слетели Или нет Допустим, PewDiePie Что у него? Да Слетевшая шапка Так и как и у всех Ну что ждем Пока руководство Ютуба не исправит это Ютуба, извиняюсь О, шесть зрителей Классно, народ потихоньку подтягивается Всего два лайка, ребята Ставьте свои лайки скорее Скорее Рейд? Так Ого! Классно! Граф Спасибо тебе огромное За рейд моего стрима Давай перейдем на твой канал Что там интересненького Огромное тебе спасибо Так, закроем все вкладки Чтобы они здесь не мешались у меня очень сильно. Всего 26 подписчиков и два зрителя. Эм, так, так, так. Пишите еще в чат, кого оценить. Оце оцениваю сегодня всех. Вне зависимости от вашего статуса материального состояния и на какой должности депутата находится ваш папа. Время неудачи Что попадается у меня в рекомендациях? Танцуй с еще всякий бред угу". а, Интернет, грузись, ну что это происходит вообще? Почему у тебя нет огромного количества подписчиков? Как по мне, ты достоин этого видосики снимаешь классные Жалко, что выкладываешь мало Достаточно редко Впрочем, как и все топовые блогеры, огромное тебе спасибо, я не знаю, почему у меня мало подписчиков, может быть я плохо прописываю теги, в общем, никому это неизвестно. О, налетел народ, пишет оценку, давайте я с самого начала оценю, ну Шарфокс, как-то не успел я тебя оценить. Скорее прогружайся Как же бесит Ну что, друзей в вот такую вкладку В обсуждении тебе кто-нибудь пишет Кто-то с оценки Привет, мой дорогой зритель Если ты читаешь это описание, значит мой канал Чем-то заинтересовал тебя Ну да, соглашусь Давай же я расскажу тебе о нем В основном я снимаю моменты из Майнкрафт Ой, я снимаю Майнкрафт и Ксго Но другие игры, как Дота 2 и Кроссаут У меня тоже иногда появляются также я часто снимаю видео со своими друзьями. Стандартное описание. Ничего креативного. Спасибо внимание, за внимание и надеюсь еще не пока. Вот эта концовка мне понравилась. Что у нас еще с оценками? Мне канал ну не зашел. Не то чтобы он плохой, но... Оцени канал, последнее видео. Но не знаю, буду ли я на этом стриме смотреть видео... Не хочется затягивать времени, которого у меня и так не очень много. Так, так, так, так, так. О, а превьюшки довольно-таки неплохие. Савидушка, огромное тебе спасибо за подписку. Ну шапку я не могу оценить, слетела, блин, жалко. А видео? Меня прям заинтересовало. Давай посмотрим. Так, секундочку.